Елена Федоровна Зайцева, потомственный травник, с благословения старца Кирилла Павлова, знаменитого нашего старца, который сейчас тежко болеет, обучает монастыри траволечения. И сейчас, в частности, вот и наш монастырь Тридцала расподобилась тоже быть участницей исполнения этого благословения. Вот нашка кратко расскажет о себе в каких монастырях она имеет учеников, а потом уже. Идти. Ну я о себе пару слов скажу. Значит, отец у меня был полный еврейский королье. Его отец сам ценный гражданин, считай. А советская власть его потом посадила, он одиннадцать лет сидел. а у нас восемь человек, мама одна воспитывала нас. Мама у меня, бабушка лечила и мама лечила. В войну мы лечили очень много раненых солдат. Привозили уже, не было бы воспитали, привозили у нас школа школу, была семьлетняя, в школу привозили. Вам там днем и ночью их лечила. Скажу скажу, что мы ребята со всей нашей деревни охапками носили крапиву, толкли ее. Маме давали просто, не было этих, не было, ну, ничего не было. Вот, значит, она их кипятила, эти простыни, в березовой золе, рвала и завязывала им все раны. И вот там, где гноящие раны были, кровоточащие, и голову и руки, ноги, вот, завязывали, и через 2-3 недели были, раны заживлялись, была нежная розовая кожица. Такое свойство крапивы, она ранозаживающая. она повышает гемлобин, у кого не имеет крови. Так вот, значит, после смерти мамы, к нам привозили тяжело больных, совсем раньше волос было. И детей, и были такие, что мама говорила, оставьте их, они смертники, вы не довезете обратно. И они у нас жили бы, а дома у нас был большой вот. и я вот, значит, тогда начинала с легкой руки мамы, она была очень верующая. Вот. и мы познавали, вот я с детства познавала травы. Но мама немного знала, трав 300 -400. Я знаю больше тысячи трав. Я объездила всю нашу Россию, от Эстонии до Камчатки. Я была четыре... ну, в Эстонии, в Латии, была... в Литве... Четыре раза, нет, уже пять раз в Крыму, вот я недавно в Крыму еще приехала, вам рассказывал Мы объездили там тоже 14 монастырей в Крыму. Вот. Была в Таджикистане, в раз была, на Дальнем Востоке там, в Магадане была и на Камчатке была. Я все изучала флоры нашей России. Но сейчас я не ездил, очень дорогие билеты, да, и... Много и, оказывается, не надо, больше еще не надо знать, потому что Господь настолько мудрый, все, что нужно человеку, Он дает вот, прямо под ноги. Вот из своего опыта вам могу сказать. Я ходила по диаревням и узнавала. Вот иду около дома одного, вижу ковер с парыш, мелкая травка такая. Я захожу в том дом и спрашиваю, у вас есть больные, спина болит или суставы? Есть. Почему вы спрашиваете? Я бы, потому что у вашего дома ковер вот этого спороша. А этот спорош, у него такая вот си, божья сила, что он не только этот, отварит из этой травки, не только соли выгоняет, у кого остеохондроз, рематизм, радикулит, полиартрит, артрит, артрит. Он еще дробит камни в желчном и почках. Вот за два-три месяца никаких камушек не остается. Он вот уратный, фосфатный, минеральный, там камушки бывают. Вот камушек, и он как бы вот так по контуру как бы царапает в песок и с мочой выводит. Вот. Потом дальше иду по деревне. Стоит стеной пустырник. Я захожу к вас, больные есть у вас или сердце, или сосуд? Есть. А вы что спрашиваете? вы вот стеной стоит у вас пустырник. Дальше идут ну, там доник лекарственный, и хожу, говорю, у вас есть кожные заболевания или там печень? Есть. И вот так и, и из моего убеждения я вынесла опыт, что Господь дает, если есть участок земли и человек заболел, то обязательно будут те травы, которые ему нужны. Понимаете, мудрость Божья какая. Вот лежит она, вот сейчас больной-то были, да? Она говорит, а сколько у нас спорыша? Я сейчас в темноте уже увидел, в чистоте вы спорыш. А вот она не пила, не знает о нем. Так вот, Господь, я когда лекции читаю врачам и говорю, Господь настолько мудрый, Он все нам дает земли. Когда спустился Адам, так вот на этом нашем шарике около 450 тысяч, лекарственных растений. Господь нам дай, дыхание дает, земли. Мы ведь никогда не задумывались, чем мы дышим. Леса и каждая травка дают нам кислород. Дыхание земли, питание, все сады, огороды, все поля земли и лечение тоже земли. Вот в нашей средней полосе 27 тысяч растений лекарственных. И сказал Бог, я вам дал всякое дерево и всякую траву и еще... Нет былинки земной, которая бы не одолела хвост человеческую. То есть нет ни одной травки, которая бы не лечила человека. Нет ни одной. Нашему организму не надо так, как вот сейчас питаются люди. Хлеб, мясо, колбас, мясо, колбас. В нашей крови нужно в основном микроэлементы, витамины и биологически активные вещества. Господь нам вложил все органы для очистки нашей крови. Кровь – река нашей жизни. Кровь на очищает, кровь питает. Каждый, вот в любом месте кольнуть его и кровь. Значит, вот здесь и проходят артерии, вены, лимфа, нервы. Каждая клеточка у нас живая. Вот печень очищает кровь от жира, от холестерина. Если пропускает, много мы едим жира, тогда кровь становится жирный и забивается головной капилляр, прежде всего капиллярий головного мозга. Вот сердечно-сосудистые заболевания, там, ишемия, стенкардия, гипертония. Значит, поджелудочный очищает наш кровь от сахара, когда много едят там печенье, конфеты, и торты, уже там инсулин не вырабатывается, поджелудочный заболевает, и кровь, в кровь попадает сахар под сахарной болезнь. И кровь делается густая и липкая. И она уже не очищает каждую клеточку. Там вот заболевает и глаза, глазки у людей, и ноги вплоть до вондарины. Почки очищают кровь от солей. Вот я сказала. Когда в крови много солей, а она сердце его качает, от до, до... и она делается тяжелые кровь. Ну вот со вот, и она должна бегать кровью, а она тяжелая. И она начинает эту соль откладывать в позвоночник, в суставы, в ткани. И начинаются острахандроз, рематизм, радикулит. Посмотришь, 40-50 лет у нас больной человек. Вот, ну, селезенка у нас кровитворная. Вообще у нас 9 систем. Вот, костная отдельная, пищеварительная отдельная, индокринная кровотворительно и так далее. Поэтому я вот делаю сборы по зависимости от заболевания. Ну, я тебе перескочила, я только еще хочу сказать. Я вот читаю лекции, я бывает врачам, даже профессорам, когда бывает, и им говорю, что Господь о нас позаботился и все нам дал, и не надо изобретать ничего. И вы, не в обиду вам будет сказано, ну они же есть умные, всю жизнь ведут науку. Хотя наука с медициной общего ничего не имеет. Наука идет своим путем, а больному нужно с чего? Сострадание, как у Тамосова говорил. Значит, нужно милосердие, сострадание. Надо всегда чувствовать боль больного. Ну ладно, так вот я им говорю, что. Господь позаботился, и все нам дает. И ни один разум человеческий не выше Господа нашего Творца. Вот. И начинаем рассказывать. Вот говорю, что нет ни одного огорода, чтобы... Вот сорняк, пырей такой есть, знаете, может быть. Вот... Им лечатся у него глины, листья, кошки, собаки. И говорю, нет ни одного огорода, чтобы не рос этот пырей. И нет ни одного заболевания которые бы он не лечил. Он лечит все заболевания легких, вплоть до туберкулеза, астма, там, все заболевания сердца, все заболевания почек, все заболевания печени. И вот так останавливает рост раков клеток. Пырей, вот это, Когда я людям говорю, что вот он у вас растет, они говорят, да это самый зло, злодей, самый сорняк. Вот мудрость Господа вот он дает нам. Пырей. Вплоть до того, что лечит, ну все, от, от глаз до онкологии. Вот это Я вот сейчас вот сегодня читала лекцию у, у владыки там, в Покровском монастыре, там, храме. Говорю им, людям, пока не поздно, пока еще нет морозов, хотите быть здоровым, поезжайте и накопайте себе коэн лопуха, коэнкорей и коэн одуванчика. Вот коэн одуванчик тоже лечит онкологию. И рак и печень, и рак желудка, и рак крови. Конь не Много вот заболеваний лечит. Вот эти все эти сорняки, которые окружают нас, они все лечебные. Также вот лопуха, лопуха. глубокий так. Он лечит тоже онкологию и почти все заболевания. Вот спрашиваю у, у профессоров докторов, есть такой доктор, который бы лечил все кожные заболевания. Абсолютно все. Нет. А он лечит. И экземы, и дерматиты, и псоряс, и волчанку. Ну, нет таких сыпей, нет таких корневых заболеваний, чтобы он не лечил. Понял, пуха. И просто эти корни, очень просто. Одну столовую ложку заварить, двумя стаканами кипятка. кипятить а Кипятите пять минут. Настоять два часа и пить. Он укрепляет волосы еще. там около ногти, все волосы. Вот Владык и Ивановский, мы с ним копали корни, у него лысин начался, а потом он, прямо вот трехлитровый Это спирт, мы туда 10 корней заложили, вот он был, был в Иван в был, он племенник камень, вот там мы копали корни, а теперь он Владыка Ивановский. Ну вот, так вот, корнями очень хорошо тоже промывать волосы, и сибари, и там все. Все горные заболевания лечат. Вот, и не буду вас утомлять, перечислять. Любая травка, вот спа, зверобой, он лечит. Сто заболеваний. Сто заболеваний лечит. Каждое заболевание. Самое главное, вот чистить кровь. Вот я по заболеваниям чищу кровь. Если печень, я, значит, даю желчегонные сборы. Если вот, как суставы и там спина, я мочегонные сборы даю. Если поджелудочное, я даю сахарный диабет по заболеванию. И люди пьют 2-3 месяца и забывают о своих болезнях. Вот язвенники, мужчины, язвы все 90% на нервной почве. И вот я им даю от нервозности и ранозаживающей. Через месяц они приходят и еще и пьют лодку. Уже розовый, то бывает зеленый. Вот так что Господь о нас сам позаботился. И я вот и врачам читаю, и говорю, надо вернуться к природе. Вот я сейчас вам минутку, одну секунду, прочитаю это. По оценкам российских таможников до 90% вводимых в нашу страну биологически активных добавок, контрабанда и фальшивка. Никто не может знать точно, что там есть. И часто в капсулах оказывается просто опилки или мел с водой, заявил председатель Государственного таможенного комитета, ну, фамилия там. Так, значит, из этого ясно, что ежегодно более двух миллионов страдают от, подобных, от, от побочных эффектов лекарственных аптечных препаратов. Более ста тысяч их просто гибнут по этой причине. Вот почему в ряде стран сейчас все чаще начинает изучать, звучать призыв назад к природе. Врачевать в союзе с природой. Ну, известно, я вот рассказываю, что первый врач на Земле был тот, фиттерапевт. Еще первый человек, когда он же... Они, могучий инстинкт жизни заставлял их травку, они собирали и уже... Какая рвотная, какая слабительная, какая сладкая, какая питательная травка. И они так из поколения в поколение народная медицина шла. И они нам оставили богатый кладезь народной медицины. Ну вот и жили же люди 90, 80, 100 лет. Питались только вот то, что Господь дает. Химию начали вот только 100 лет назад. И особенно эта советская власть уничтожала священников и травников. До 70-го года не было ни одной книги. И я сидела в библиотеке Ленина два года и переписывала. Там бабочек. Вот таких у меня 114 тетрадей. Сейчас, если вы зайдете в магазин книги, медицинской книги, половина научной медицины, половина народной. Очень много. Я переписала 5 томов 4 тома Платона был академик Платон. Алиса Чей, Залманова, Уокера, Телдена, Келлова и наших 28 фармакологов. Вот у нас были очень хорошие врачи. Ковалева, Крылов, Чопик, Насаль, Попов. Были умнейшие люди. И вот советская власть за... затормозила все, затоптала, заплевала. И сейчас даже обращается китайско-тибетскими. Они-то сохранили. А на что? Всё. И вот особенно, что я хочу сказать, вот после войны сразу начали у наших поля посыпать химией. Помните, целые поля, в гибли птички, в гибли все, флоры, фауны, все гибло. Потом эту химию перенесли сейчас в аптеки. Все аптеки. Вот я врачам сейчас расскажу. Говорю, вы живые, они не улыбается. Я говорю, что за вопрос? Я говорю, почему лечить мертвым? Как мертвым? Я говорю, ваши таблетки мертвые. Что они содержат? Красить. Их штампуют, шлифуют. Краситель, там розовая таблеточка, зеленая. И химия там, чтобы она в аптеках хранилась два года. Потом должны списывать, но не списывают. Так, говорю... Они говорят, а ваши травы тоже сухие и мертвые. Я говорю, нет. Вы знаете, что такое сено? Вот этими сухими травами вся Россия, раньше было уже много детей, вся Россия села были, деревни. Промышленная города мамы вот. И было много скотины. И все питались вот этим сеном. Корова давала молоко, лошади работали, птицы давали, яйца. И овцы росли. И говорю, вот если корове дать вашу 5 таблеток мало, дать пол ведра, она сразу от откинет. Теперь, говорю, вот сухой, знаете, сухой зерно, показываю, укропа. Вот посадите его, он вырастет высокий, цветущий, он сердечный и к столу, как пряность. Посадите вашу самую дорогую таблетку, она вырастет, она мертвая. И говорю, протяните руки, сделайте больно. Почему вам больно? Потому что все, каждая клеточка у вас живые И питать мы питаем живым, вот вам ищем, и лечить тоже надо живыми, вот этими нашими травами. И вы знаете, они соглашаются. И потом говорю, мудрость Божа не превзойдена. Показываю, вот зерно яблоко. Кто из вас может знать, что Господь сюда заложил? Маленькое яблочко, да? Зерно яблоко, зерно. Вот посадите его, и это... Зернышко знает, какой будет корень, молочный бой корень, какая будет крона, когда, какие листья, какие, какие цветы, когда завяжутся, когда расцветут. Все по Божьему закону идет. И вот это зерно подает, оно бывает 2-3 метра, находит там воду, маленькое зернышко, и питает каждый лисочек. Вот возьмите, подойдите, каждый лисочек, он влажный, он дышит, он дает нам кислород. Кто из вас может подать на 2 метра воду? Скажет, моторный мотор, на односос. Вот мы начнем с онкологии. Сейчас у нас онкология... На... Многие годы на первом месте это сердечно-сосудистые заболевания были. Сейчас на первом месте онкология. Вот из 100 человек 60, а то есть он больше онкологии. Причем болеют сейчас и дети, и подростки. Уж вот не только там стороны. У меня ежедневно, у меня вообще-то ежедневно по 30 звонков, но так 8, 9, 7 человек онкологии, Ну, почему онкологии? Вы знаете термофильные дрожжи в хлебе, да? Да, сохранится термофильная да. Ну, и потом еще вот женщины в основном, женские заболевания, это по болезням женщин. Во-первых, вот, к стыду сказать, что у нас вся молодежь ходит. Не они по-женски больные. больные. И вот еще могу вам сказать, что они мне звонят. «Ой, Елена Федоровна, выкидыши, выкидыши, там кровотечение, выкидыши, выкидыши». Я им говорю, как же может у вас не быть выкидыша? Они короткие брюки и затягивают ремнем. Опять шесть недель ребеночка, это уже как орех. И он задыхается, и у них выкидыши, выкидыши, выкидыши. Ну, естественно, они больные, только Господь не допускает такие вещи. Женщин много, ну, конечно, мне... Вы знаете, что у нас до 5 миллионов областей Поэтому очень много женщин вот, больные по-женски. Ну, если, вот давайте, значит, онкологию... Если с женщин начать, то значит рак груди я лечу очень успешно. Калины, значит надо брать калину, она вообще лечебная вся калина. И кора, и, и плоды, и цветы и калины. Удивительно. И, и листья тоже. И листья, да. То косточки калины, вот я сок делаю с медом, а косточки я их промываю, и им даю настаивать, и они пролечивают рак груди. Еще есть такая трапка чертополох. А то ведь режут, отрезают груди. Ну, и как можно это рассказывать вам, как лечить онкологию, да? Конкретно, да, уже так. Давайте. Какие Давайте. случаи, наверное, какие лекарства? А? Какие, какие случаи, какие лекарства? Угу. И так уже там... Я вот врачам говорю, что врачи за... запугают человечество, что рак не излечим. Я им говорю, я авторитетно вам заявляю, что рак излечим две стадии полностью, потому что у меня вот такая тетрадь и расписывались. Вот болели, болели. Вот, де, вот в этом году 9 женщин излечились от рака. Но они стали верующие, ездить по источникам. Вот, из, из храма, две женщины из храма Борисы влева бегу бегут там, отец Да, две стадии излечиваются. Третья стадия в зависимости от силы иммунной системы. Сильный человек, вот эти клетки, раковые, они могут там 10 лет жить, не, не развиваться Не излечивается четвертая стадия, там уже идет распад клеток. Но чаще всего люди обращаются уже поздно. И еще я хочу сказать, что вот эти раковые клетки, они очень любят мясо. Они прыгают, радуются и Три раза больше растут. Поэтому я людям всегда рассказываю, особенно пожилым людям. Не ешьте мясо, особенно постом. Верите или не верите, хотите или не хотите, но кто постом ест мясо, неминуемо заболевает. Неминуемо. Господь же нас, о нас заботится. Нам нужно молитва и пост, чтобы наш организм очищался. Но многие не воспринимают. Вот я, господи, простите меня, я не так хочу сказать, мне 84 года, а я вот была в Крыму, мы лазили по горам высоко-высоко, там искали старинные развалины монастырей. Вот у меня этот царю, он пишет книги о 12-го, 14-го монастыря. Вот, и я ношу, и раньше по 30 килограмм, сейчас 20 килограмм свободно несу. Я пост... Не надо, какие-то диеты выдумывать. Ничего не надо. Как вот Господь сказал, поститесь. Вот. И потом еще пищу. Вот сейчас на пост я всем советую обязательно съедать 3-4 штуки грецких орехов. Потом в день, отвар да? а? в день. В день. Отваролся. Сейчас я могу... Отварился надо. А вез. У нас раньше вся Россия засеялась овцом, питались и люди, вот, мы спастились, дети все питались, вот, мы всегда обвес отварился пили, вот. и, и царская армия Кисень тоже питалась делали, овцом. И квас из муки, да? Да, и... вот из этого парея, я вам не рассказала, мы его тёрли, эти корни, и делали муку, мама готовила нам и, и, и пироги, и коржики. И пиво делал из из, из корней пыли. Он очень питательный. Вот. А корни лопуха мы жарили. Как вот в Японии там не картошку сажает, а лопух. Поля лопуха. У них это гоба называется. И надо бы нашим тоже вместо картошки бы надо лопуха Ведь он воистину и питательный, и, и лечебный. Вот эти семена, вот, которые сейчас стоят... Вот, которые цепляются. У кого десна больниц, зубы, кресы, кровоточит или флюз. Как рукой снимает? Оттопить и попласкать. Отвар, и, что ли? Да, отвар. Ну, еще для, для вас не надо, а для мужчин силу мужскую. Вы, вы сейчас тогда будет, расскажете об особенностях, что-то питание в пост или все-таки про онкологию будете. А, я вот, ну ладно, это Чтобы у нас как-то так было ну, да, да. Простите, я Ничего, не скажу, простите. Ну давайте, значит, за онкологию. Я как вам буду рассказывать, или вы будете записывать, или как? Все ну, записываются. Все записываете? Конечно, да. все пишется. Я почему и говорю, потому что время ограничено, пленка же кончается. А, ну и давайте. Тогда уже значит, онкология. Да, онкология. Наиболее часто применяемые растения в онкологии. О. Так. Шиповник. Во всех случаях шиповник имеет 17 микроэлементов. Вот. Витамина С больше, чем в черной смородине в 10 раз, и больше, чем в лимонах в 50 раз. Поэтому я в каждый сбор всем рекомендую всегда шиповник. Нашей крови нужно 70 микроэлементов. И вот каждая травка несет питание нашей крови. Так, значит шиповник. Крапива, календула, пижма, зверобой, бессмертник, чистотел, спорыж, хвощ полевой, багульник, бровенок, береза, более давитый его отдельно, его только настойка найдем, брусника, будра, вереск, вероника, венок полевой, гравилат городской, донник. Дурнишник, душица, земляника, зимолюбка, калина, колужница болотный, Иван Чай. Вот тут, я, тут много, сотни, но я самые основные, которые да, основные, да. клевер, кровохлебка, лебеда, лещина, лист лещина, липа, цвет лищина, лянка, лицерная, манжетка. Мята перечная, а а амела белая, подмареник, поддорожник, просверник, пустырник, пролей, так, ромашка аптечная, цвет сирени, сосна, сныть, чабрец, тысячелистник, фиалка, хмель, чертополох, чайда. Чистоте. Ну вот, два а десятка. Теперь, а теперь как бы способ вот этот сбор можно сделать из всех этих трав вместе. Вместе. Вместе. А пропорции какие-то. Вот способ я сейчас расскажу. Времени. Я, значит, вот скажем, онкологически, я собираю 20, 18. Ну, вот, что вы или 14. 14. Да? Ба у нас 9 систем. Угу. Поэтому самые малые травы это надо 8-9 трав. Угу. Если меньше, то не потянут. Не а я делаю 14, 15 и до 20 трав. Значит, я вот беру по большой горсти каждой травы. Вот чистотелы, ромашка, тысяча, mm -hmm. лестник и так далее. Листья, да? Нет. Или все растения? Все растения. В основном mm -hmm. растения. Высушенные уже. Высушенные, mm -hmm. да. Ведь растения, они как и люди. Ну, да. Они сильно бывают тогда, как вот человек... Ну, их нужно ну, в определенное время собрать. Там вот написано... вот что это растение в такое-то время собираются это, это сушат их растения как и люди они ночью спят утром просыпаются росой умываются начинают брать божию энергию и берут до трех часов вот собирать надо в ясный солнечник день до трех часов а. после трех нельзя собирать они уже перерабатывают каждую травку свои, своими свои микроэлементными к вечеру а вечером они засыпают вот утром одуванчик все поле а к вечеру ни одного не увидите. Он закрывает глазки да, и да, спит. Да, да. А клевер еще свои лепесточки накрывается, да, да, чтобы да, роса да. не вымыла он, медонос, мед. Теперь, как человек, самое сильное бывает, скажем, творчество творчестве и рождения от 17 до, там, до 35 или 40 лет. Так и они, они, когда они цветут, они самые сильные. Значит, корни надо собирать вот сейчас Осень. осенью или ранней весной. Только появляются первые листочки. Он а самый растения. сильный. Потом она отдает силу листочкам. Надо mm -hmm. собирать до цветения листочки, mm -hmm. а потом уже цветение. а потом уже плоды, семена. Yes. Вот. Поэтому. Берете поэтому вы вот по, да. Как? Я беру значит. 20 трав по, да, по 20 трав по горсти, смешиваю их и Беру две столовых ложки вот этой уже смеси, ну, горсочка как две столовых ложки. То есть они как бы перемолотые, да, такие? Я их, да. А, я их, они, у них должна быть однородная масса, у -у -у -у. потому что есть крупные, ну, есть да, листья. Да. И беру как две столовых ложки, завариваю два стакана кипятка, кипятить нельзя. Просто кипятком заливаете? Как, да, как чай. Только чай мы сразу пьем, у -у -у. а они должны настояться 30-40 минут. Вот. А потом процедить и пить по полстакана три раза в день до еды, минут за 10-15. Почему до еды? Когда мы выпиваем что-нибудь, вот скажем, выпили водку, сразу хмелеем часть 15 ну, есть, кровь, пустой, сразу в кровь уходит? Да, да? кровь. Также мы до сначала еды, вот это, на, лечебный настой выпиваем, впитывает кровь и понесла по всем органам. Где застой, где опухоль, где э, воспаление, где... Э, а после уже этого можно через 15 минут пищу принимать. Ясно. Вот это основная технология. У меня это есть, я вам и дам эти спечатки. А, вот. вот это еще лучше. Значит, вот такие рекомендации. Я вот... То есть да. это в любых онкологических любые. заболеваниях, при любых, любые Будь то да. какие-то опухоли, доброкачественные, да. злокачественные. Да. Вот Амосов например. сказал, почему человека разделили на 18 врачей. Один лечит глазки, другой ухо, стоит нос, а гинеколог, что? уролог, кульмонолог и так далее. А кровь-то единая. Кровь единая. Вот я-то чищу кровь от солей, от сахара, от холестерина, от глистов, а их 12 видов, да. от хламидов. Есть хламиды вот эти, стафилококки, стрибококки, и чего только нет Набокими, в нашей крови. Всякие. И я по заболеваниям чищу кровь, даю сбор, вот такой, такой, такой. Цель, цель, поэтому цель не сме... нельзя отдельно лечить глазки или, или печень отдельно, нельзя. Ну, ясно, но... Кровь, кровь на реке нашей жизни, надо, чтобы чистая кровь, ни один орган не заболеет. Ну а вот тогда для заболеваний крови какой сбор у вас? Кровоочищающий. Так вот я говорю, что крови-то, или у вас вот соли, или сахар, или холестерин, или там глисты, или чего. Вот я и чищу, каждый сбор mm -hmm. делаю. Вот от соли я делаю мочевонный сбор. Есть такие травки мочевонные, они выводят эти соли с мочой, моча делают тяжелые, соленые, месяц-два попьют и разогнутся, и бегают лед, вот, я чищу кровь. А если кожное заболевание, то я там, вот кожные заболевания, высыпания всякие, то я делаю кровоочищающий, вот, там, вот папоротник, цветки одуваю. Ну, вот тогда вот давайте, следующее, вот, про онкологию упомянули, теперь вот, вот. может быть... Давайте теперь сердечно-сосудистые. Вот, давайте, перечислите. В основном чтобы... я вот всем даю по 18 заболеваний, основные. Вот, вот, давайте вот по порядку их как раз рассмотрим. Сердечно-сосудистые теперь, да? сердечно да. Вот какие травы? Вот я уже сказала, что сосуды сердце страдает От холестерина, от жира сосуды все. А само сердце страдает от нерв. Очень часто люди нервничают по пустякам. И все это воспринимает сердце. Вот у меня есть рисунок, она вот так говорит. Да что же вы мне стигаете по мелочам-то? Да, люди нервничают. И ночи не спят, и нервозности всякие, страсти, вплоть до депрессии. Всякие, да, да, да. Да. Вот поэтому я вот значит даю успокаивающие сборы, в основном успокаивающие, и вот чистить кровь от холестерина. Так, Ну давайте, значит, так как я вам сказала, что печень наш химическая лаборатории, она всегда нейтрализует все яды, вот колбасу съели, она старается очистить. И старается не пропустить этот жир. Но как много едят жира, то она пропускает. И забиваются капилляры. Забеля... Капилляры это наши... Вот у нас у человека 100 тысяч километров капилляр. Представляете? Вот такой. И они забиваются. Вот я начинаю, даю желчегонный сбор. Желчегонный. Надо сначала пролечить печень, а потом уже еще и сердце. Ну, давайте, значит, ну, сердечное, давайте. Вот, значит, бессмертник. Знаете бессмертник? Да. Бессмертник. Острогал. Очень хороший острог. Поднимает, прям с кровати поднимает больного сердечника. Пустырник, чернобыльник, хмель, цвет бояршника. Плоды, с... может быть, тоже, да? А? Плоды бояршника. Плоды, да. И цветы, и плоды нужны потом хмель, сушеньца Ну и вот эти все, значит, все, которые от печи, для печени. Там кукурузный волос, пижма, календула, золотарник, репешок. И всегда я добавляю вот, и к сердечным, и к печеночным сборам. Всегда добавляю лист березы с Париж, и чай, и хочешь его выводить. А лист лист березы весенний, да, свежий такой. Да. Био ⁇ лист собирает до ну, троицы. Да. Да. Потому что они самые сочные, самые да. сильные. А потом они постепенно сок на сок на траву с сентября все даже вот. вот это я перечислила. А для сердечно-сосудистых заболеваний и печень, да? Да, кровью? да, да. Соединенного да, кровяного Да, потому что сердечно-сосудистые от болезни печени. А сбор тоже так же изготавливаете? То есть берете траву, Точно подборстве. так же. Вот по этой рекомендации... Все сборы готовятся, да? Все сборы. Все абсолютно. ясно. Угу. Отдельно, вот, отдельно я значит, делаю настойки из ядовитых. Я, ну, я мало делаю. Готовые. Их всего-то у нас наши нашей средней полосе, вот у нас 27 тысяч растений, а ядовитых 110. 110 всего, а у нас 27 тысяч. И Господь ядовитых как правило, не богороды и близко к человеку не допускает. Этот там аканит дурман, болеголов, они, дурм, белина, они как-то в стороне растут. Богульник? Богульник не ядовитый. Нет? Но Нет. он тоже как-то от него голова? там есть ядовитые, есть вот, а этот пижма, полынь, зверобой и бабульник, они чистотел, они не ядовитые, они просто токсичные. Если все травы вот, две столовых ложки надо, а, а эти травы одну столовую ложку, то есть в два раза меньше, они не ядовитые. их можно спокойно угу. принимать всем на только меньшей дозировке. Так, ну, значит, за сердцем и за... Да? Сердце и печень, а пищеварительный, то есть тракт, вот желудок, поджелудочный? Так, значит, за желудок, я сказала, что желудок чаще всего страдает от нервов. Когда же... человек нервничает, особенно от мужчины, сейчас вот в пробках почти все мужчины не связаны, значит, выделяется такое кислое вещество, андреналин, да, да. и обжигает стенки желудка. А если человек долго нервничает, там месяц, Постоянно. то язочки увеличиваются, увеличиваются. А если он несколько месяцев увеличит, тогда язочки переходят уже в язву живота. Поэтому я даю часть, вот, ну, скажем, 15 трав, да? 5, успока... 5 рано заживающие, заживите эти раночки. А вот какие вот сейчас скажу. А остальные э, успокаивающие, успокаивающие. Это вот опять пустырник, чернобыльник, хмель. Буковица, вереск. Очень сильный есть корень валяяны и корень синюхи-голубой. Синюхи-голубой корень сильнее, чем валяяна, в 10 раз сильнейший успокаивает. Вот, успокаивающий Иран заживающий. Это календула, поддорожник, тысячелистник. Забыл. <с> ну ладно, вот рано заживающие и успокаивающие язык проходит. Через месяц уже они заживляют свои и даже говорит, пить начинают. А поджелудочная конкретно по ней. Потому что частенько бывают поджелудочные. А поджелудочные вот так. Значит, от избытка сладости люди заболевают в основном значит, там надо вот какие-то стручки зеленой фасоли, они очень богаты инсулиноподобными веществами, стручки зеленой фасоли, валея лекарственные, лист черники, топинамбур, знаете, топинамбур, mm -hmm. и плоды, и листья, и цветы, вот, а молочной спелости, и, и плюс еще обязательно печеночные, это там пижма, календула золотарник кукурузный волос горькие такие то есть вот они в сочетании а как вот если траву можно сбор сделать а вот топинамбур там это же плоды они такие как картошки все сборы вот цветы топинамбур и листья в сборе а сами картошечки как это и диск и дальше что у нас лег легкие давайте ну, легкие. Легкие. воспаление тоже частенько болеет да, да вот легкие это один из самых главных органов у нас вот детёныш родился ему не пить не есть не надо что, а конечно, вот, конечно. Вот, вздохнул и закричал вот поэтому легкий надо всегда держать тоже в чистоте легкие забиваются в основном от пищи макароны хлеб углеводы а, избыток углеводов, да? Да, углевода. У нас. Картошка тоже Да, да. Все вся углеводная пища. Ну, и еще, конечно, инфекция бывает, палочка плохо. И вот какие бы ни были диагнозы, вот, как скажем, бронхит, астма, катар легких, имфизимы легких, туберкулезный легкий. Пневмония это. Пнев. это воспаление трубочки. Ну, да, уже, да, да. Вот я тоже делаю 18 стран, пропивают люди 2-3 месяца, и все заболевания. Перечислить тебе? Перечислить. Значит, лист мать лист земляники, лист черной самородины, чабрец, шалфей, первоцвет, медуница, гулявник. Цвет липы, <свят> мох исландский И обязательно почки сосны. Почки сосны. Да, да. Каждое дерево, не... почки сосны. такие маленькие, да, вот такие. Маленькие, начинаем... Весной вот такие, коричневые. Да, да, да, да, У нас не только травы лечат, у нас каждое дерево лечит человека. Вот. вот. Легкие лечат сосна. Все санатории всегда в сосновых лесах. Вот сердечник пойдет сосна в сосновый леса, ему там плохо. Вот почки лечат береза. Она такая лечебная. И листья березы, и почки березы, и чава, и кусок березы, О. и их этот, кора, как же это называется. И делает. делают. Дегать, дегать, Да, бережный, То есть она вся лечебная, она в основном лечит почки. Значит, дуб лечит сердце. Даже вот если вы бы звонили, Да, вот. да и, и галы, и листья, и пойдите его, по думаю, обнимите его и постоите, и он возвращается. Как рощи, да, да, раньше не дарились помещики всегда были дубы. И все наши поэты, и Леон, и Пушкин всегда больше... У них творчество было... Вот, Лисай по Да. А ива, вот эти... Сосно, не, Шишечки, не, не, шишки, да? Шишки, да. Ива, Ива. Они лечат кишечник. Калиты, интрикалиты и все. То есть каждый день на службу человека. Вот про желудок, поджелудочный, сказали, теперь кишечник. Конкретно, вот Конкретно. кишечник. Говорят, язва чеш... 12-перстной кишки там. Или просто вот такой перечисленный траколит, вот, Значит, траколит. кишечник, он зависит от работы самого желудка и должно быть работы печени. Печень потом вырабатывает желчь. И туда добавляется для переваривания. Uh -huh. Ну, кишечник бывает, вот что бывает там. Спастический калит человек не может держать спазму и должен побежать в туалет. Потом атонический, атонический калит. Ослабляются стенки кишечника и не может выбрасывать. Запоры бывают. У меня очень хорошие рецепты есть не забора, а запора тоже. Потом ядерный калит бывает, язочки. Бывает на кишечнике полипчики. Но все это пролечивается. Все пролечивается. Вот эти полипчики, даже чистотел чистоте три 4 травки. Они все рассасываются. Полипы это такие. Вырасты, вырасты. Да, они водянисты. Они. Чистотел их вычищает. Ну от какой сбору? А, да, Вот, от, значит, от болезни кишечника там идет. Тыщелистник, ромашка, пижма. Вот из кишечника, сейчас скажу еще. Замезаживающие. Золотарник там идет. Золототысячник. Знаете, маленький там, красивый, очень-то Вот, календула. Чистотел, да, вы сказали? Тоже. Чистотел тоже, да. Чистотел. Чистотел. От запоров почему-то? От запоров. От запора, вот что, я могу вам просто рассказать. Значит, <coughs> я даю такой рецепт. Одна пачка кора Там бывает 50 грамм. 50 грамм один стакан изюма. И оди, один флакон холосаса. В аптеках холосас это для печени. Он, холосас это там масло шиповника, чеснок и крапива. Чисто тройное Да, тройное. средство. Вот, значит... Вот эту кору крушины и изюм вскипятить в одном литре воды полчаса на медленном огне. Вот, Скипятили. Потом отжать его, отжатки выбросить, а в эту жидкость влить холосос. Да. И пить по столовой ложке три раза в день. Удивительно пролечивать кишечник. За неделю он нормализуется, а работает, а потом и не надо, ему надо подтолкнуть кишечник, чтобы он сам начал работать. Это очень хорошее средство для сбора. Они с желудка вот бывают, но не усваиваются пищи все. Это вот тот же сбор, да, для желудка? Да, это значит там, не, не, видимо, не, печень больная очень и не хватает желчи или не, не хватает вот, желудочного сока. Бывает аноцидный гастрит, нет мало желудочного сока. Есть вот когда они нервничают там. Повышенная кислотность, это я рассказывала, ну, да, что, нет, да. нет. нормальная кислотность, а бывает совсем малая, пониженная, пониженная нет, кислотность. Нет, нет. Да. И вот часто из-за этого тоже кишечник страдает. Страдает. страдает. Ну и еще хочу сказать глисты. Сейчас вот у меня был пато на трубах, он скрывает труп, он сказал, я 80% человечества все с глистами, особенно дети. Потому что сейчас модно вот, в Москве кошек собаки, кошки, собаки. Да, дома, дома, дома. держат сплошь и рядом. И причем вот, ну, вам неудобно рассказывать, вот у нас три дом большой, и одна детская площадка. Зимой выводят собак на площадку на детскую. Mm -hmm. И они там отправляются. Ну, да. А только весна, дети там начинают играть в песочек, в мячик. И, все это все да. и вот собачьи я забыла как лист. Все дети почти из листами. И они, как правило, ослабленные очень дети. И Куды. вот чем их выгоняют, вот эти все виды, этих листов. листа очень да. много. Нет, чем И их выгоняют? Выгоняют да. Есть такие травы, листовонные, папоротник, знаете, вот наш uh -huh. обычный папоротник, пижма, полынь, потом кора от граната, ее надо от одного граната в положить, залить 6 стаканов смысле, от кипятка. от плода, да? Вот. Да. Плоды гранат? Да. да. Вот съели ягоды вот это Ягоды вот. съели, а корку uh -huh. это прокипятить надо. 6 стаканов кипятка залить и кипятить, чтобы осталось 3 стакана Это Половень вот их. это все корку, корку именно? Да, корку а, тогда надо uh -huh. И там какая-то числота не синильная какая-то, я забыла. И вот надо детям надо очень осторожно, в зависимости от возраста. Ясно. Кому дать такое... пол чайной ложечки, кому чайной, кому две. То есть мощное средства. это. Да, мощное, да. А взрослым сколько? А еще есть, есть такие вот средства, надо пьют лимон, сок лимона и как его, коньяк, угу. знаете, да? С оливковым маслом пьют, тоже выгоняют. Слыхал, угу. слыхал. Ну если конкретно то это я уже у меня отдельная тема будет о а глистах. Можно даже действительно рассказать подробно уже. Разделить на системы, да? Летция да. На да. Да. Это конкретно. дело в том, что их, например, не, детям пижу нельзя давать там или полипотный. То есть какие-то особенности? Да. Они... А вот по почкам, вот, по заболеваниям почек, что вы можете сказать? Какой сбор? А почки вот основной мочеводный сбор. Я вам сказала, чтобы выводить эти соли, угу. которые вот осели, то на позвоночнике, то на суставах, на тканях. То есть тут сразу и костная система включается, да? Исправляется. Нет, это не костная система. Это у нас кровоток идет по звонку. Угу. и когда вот оседают эти соли, особенно вот тут третий, четвертый позвонок, оседают на, на на позвоночнике. И кровь. Плохо проходит в мозг. И начинается у людей шум, ушах. Боли, Головные боли. боли. Вот, значит, мочевонный сбор сейчас скажу. Да. спорыш боли сильный. Лис березы, лис брусники, вереск, иванчай, корни. Вот это пыли, Удивительно пролечивать тоже. Потом вот этот забыл на болотах растет. Багульник. Бо нет, не, бабульник, он легочный багульник. А легочный? Да. Он, он, я сказала, он немного токсичный. Нет, не багульник. Забыл как его. У него корни длинные до метра в болотах. Не знаете, да? Я одеваюсь в и туда лезу в болото. И он удивительно полечит. Он тоже онкологию лечит. <Patriot Omorails> Бывает так вот, забываешь. Вот вот, Сейчас не вспомню. <small> Кожные, да. я, ну, кожные, кожные раны, может, такие, гнойные раны какие-то, кожные Вной заболевания, раны? гнойные да. раны, кожные. А я сказал, да. А вы перечислите нам уже травы, вот конкретно, вот какой сбор? Вот, лопух, лопух, Колин все кожные заболевания. Все? Нет, а вот раны просто гнойные там, какие-то воспалитель, воспалительные процессы или нарывы. Нарывы, это фурункл, курбункл, да? Вот, я в основном их лечу на цвет одуванчика. Надо 70 штук настоять их на водке две недели и потом пить. И они, как правило, это, во-первых, что-то в крови там, и когда еще человек остывает, то они под вот семьями. Один, второй, а мучить. Вот, вот 70 цветков. 70 цветков на 70 цветков, да, на, на пол водки настоять. Две недели. Две недели, а потом, потом пить. да, вот это вот цветы. Да, отжать от и, и пить. А пить вот, поскольку? Фуронкул, кургонкул, по, по столовой ложке пить два раза в день. Сейчас. Так, а все, ну вот есть конкрозная язва, есть тр... раковая, я уже сказала. А есть вот часто люди, бывает язва на ногах. Да, вот Трофическая язва. Mm -hmm. Это чаще всего, вот когда кровь загрязнена вот, у, у диабетчиков или вообще у таких полных людей, то там <coughs> за, происходит застой крови в венах. Так как от сердца эти вены дальше всего а, вот, вот, И они там вот стоят, стоят, они должны кровь-то должна делать, она там застой. Застой. И начинается варикозное расширение вен. А если не лечить, то тромбочки такие бывают, как узелки на ногах. Mm -hmm. И вот в этих, на этих ногах часто капилляры лопаются. В самом низу, вот здесь. Mm -hmm. И делаются ноги такие бордовые, раны долго. Но это надо почистить кровь. Mm -hmm. Это надо, вот можно записать, 50 грамм или 5 штук. этих скорейщий, знаете, Ой, нет, не варитские орехи. Конский каштан, конский каштан, знаете? Это они свечами так да -да -да. цветут. 50 э, орехов спелых, да? 5? Нет, нет, 50 грамм. 50 грамм. А я, у меня или такие 5. весы я взвешиваю, там получается или 5 крупных, или 7 мелких. Угу. наставить их на водке. Ну, как всегда, 14 дней. Процедить И пить. Пить их надо по чайной ложке с водичкой. После еды они очень неприятные пить, и многие говорят, не хотим пить. После еды можно. Дорого. Так, вот и когда они пьют... А их... их нарезать надо, эти орешки? Их надо чистить. А, так у меня есть этот тоже есть, по-моему. Их очистить надо... Раздавить и настоять. Я все там, вот, я читала я взяла их все. Все рецепты взяла. Ну вот, не осталось ни одного, ну, ладно. Значит, раздавить, и вот они разжижают кровь. И начинается, восстанавливается венозное кровообращение. Надо. Вот этого пол-литра хватает на 35-40 дней. То есть как раз курс, да? Вкус, да. Теперь я вот вам должна сказать, вы так можете все пометить, самые лучшие вытяжки, когда алкоголь, водка 40 градусов не меньше бывает. Меньше. А спирт 90 градусов тоже не годится. Половина водки, половина спирта. и получается. 65-70 градусов. Это самые, вот, на... самые лучшие вытяжки, вот, когда алкоголь Именно вот таких градусов. Только 65-70? 65-70 градусов. Вот такие вытяжки, делают. да. И 70, да. все настойки делать да. надо вот так. Но если нет спирта, то нужно наводки. Он просто слабее бывает. Да. Вот эти язвы, они Редко когда два курса пропивает, а то обычно за, не за А ведь врачи делают вот эту операцию. А что? Сделают операцию, а что дальше? причин не удалили, они опять будут. А вот это переломы костей, допустим, что для... Перелом костей очень хорошо заживляет, окопник есть такой, знаете? Окопник. Потом мумиё. Вот сейчас на православных выставках, там привозят мумиё, уборные ему. А в аптеках часто такие подделки, что их не стоит брать. А вот длительное кровотечение, допустим, вот спрашиваю, там, маточное кровотечение. Вот кровотечение останавливает маточное, есть желудочное, есть легочное кровотечение. Все кровотечения останавливают. крапивы. Тысячелесник, манжетка, пастушь сумка и водяной перец. Вот пять таких. Они еще настаивает, хотя еще будет. То есть четкое из крови и все. А, а им... еще, вот жив... бывает. Тишечные кровотечения останавливаются. Во время войны, мы говорим, лечили солдата от тяжелых ранений, от крапивы, там, да, да. Вот, вот, он хотел, наверное, еще такие вот, гноны, раны, тяжелые, какие-то вот эти спротивы, такие, такие. Ну Вот это крапивы, да? А да. Как, как Вы крапиву применяли тогда, вот, когда раненых лечили? Как мы внутрь та... или на, на повязке? На повязках. На повязках. А внутрь, и внутрь давали им пить, потому что у них пониже. Гемоглобин, потери крови и очень они страдали от гемоглобина. А отвары смачивали вот эти салфетки с баквары? Сок, сок. сок. Да. Не было бинтов, не было ничего. И мама эти вот так рвала, кипятила их щелок березовый, чтобы не было ни одного крови, ничего. Так надо Получай, свежую крапиву только, да, вот здесь? Вот – Свежую, сколько? свежую, да. И, и, и клей, мама эти бинты эти, эти, смачивала и завязывала голову руки. – А кишечный кровотечения вот сейчас сказали? А – Еще очень хорошо, знаете, что косточки кизила. Mm -hmm. Вот когда будет дизентерия с, с кровотечением, сильно запущены, эти косточки надо про промолоть и порошок пить. Удивительно останавливает кровотечение. Потом еще останавливать останавливает кровотечение каракалины. еще вот иммунитет, что повышает? Иммунитет обычно ослабленный человек, а, сбор борется ничем. Скажу, иммунитет. Значит, надо всем есть 3-4 штуки горитских орехов. Я сейчас быстренько вам немножечко прочитаю, ладно? Дерево жизни так часто называют грецкий орех, поскольку с давних пор он кормил, восстанавливал силы и лечил человека. Древние считали, что он наделен жизненной силой, дающей огромный запас физической и умственной энергии. Но тут о нем очень много описано. Ну, да, не буду писать. Да. Да. В общем, грецкий орех – это праздник мозгов он сильно восстанавливает и силы и умственные и, и, и. теперь вот если вам это сейчас, что он имеет фактически ящи отличаются более высокой пищевой ценностью в сравнении с мясом потому что в них не содержится трупный яд а сопутствующие биоактивные вещества витамины и органические микроэлементы способствуют более полноценному и легкому усвоению живых белков орехов, значит, их, их структуры клеток человеческого организма. Белки, мясо, ну, не, мясо мы не будем выносить Значит, он Сейчас. сырое мясо, сушеный или соленый очень много бактерий содержит мясо, всегда оно в нее воняет, а оливье ничего не содержит. Оливье драгоценный строительный материал для мозга, нервов, костей, так как очень богатый фосфором, магнием, содержит железо, содержит гемоглобин крови, гемоглобин крови в них выше, чем в любых овощах, фруктах и мясе. Он очень питательный. Это именно грецком, да? да. Если съедать человеку 25 штук, ничего не надо больше есть. Он полностью удовлетворяет потребности организма. Но они очень богаты белками. Поэтому надо человеку съедать. Я всем советую. 3-4 штуки каждый день. Одно. От воровца. Значит, надо взять на одного человека полстакана овсяные крупы, заварить чепетком, три стакана заварить на ночь. За ночь она размокнет, а утром ее скипятить полчаса на медленном огне и будет как кисель. Uh -huh. Вот слить этот кисель и пить в течение дня. Можно вместо питания, можно пить, пить еды. Удивительно! Так бывает, Я, да, есть... удивительно. Так, дальше. Одну столовую ложку шиповника. Это, его надо раздробить, двумя стаканами залить, шиповник. Час настоять, процедить и тоже в течение дня выпивать. Это первый орехи, овес, шиповник и четвертый мед. Два, две, стакана, два столовых лож, две столовых ложки угу. меда обязательно надо потреблять. Он тоже Деревенько. очень богат микроэлементами Вообще, это пчелка, такая божие творение... Там у меня, наверное, вот. Она как... вся полезная и мед и прополис и перга и все все все. Кстати, вот можете себе как книжечку такой наверно купить. Написал ее её... священник. А? Нет, Александр, он уже вторую книгу выпустил. Вот, Вы посмотрите. Лабезни, по-моему. Очень хороший он. Тут очень много рецептов. Вот угу. где Здесь одно об, две прямо точки, указывают точно. Да, да, да, да. Это да. Очень да. Все Это И очень много рецептов. Вот еще маленькая книжечка. Пищевые растения целителей. Скажем, у вас там ну, что-то, какие-то плещи или ногти, вы не знаете, от чего это, да? Вы смотрите вот здесь. Ага, у вас не хватает витамина Е по заболеванию. Вот посмотрите, маленькая книжечка, она очень хорошая. Скажите, а вот в аптеке, имеющиеся травы, которые там продаются, можно их использовать? Они как бы... В аптеках ни одной травы пользоваться нельзя. Наш Красногорский завод. Продали немцам пять лет назад. Немцы выгребают все лучшие травы с Крима, Фуакалза, с Алтая и в Германии. А нам в аптеках красивых коробочках труха и отходы, труха и отходы. Возьмите любой коробочку, посмотрите, что там. Если я даю травы, они у меня и цвет, и форма. А где можно траву тогда взять -то для лечения? Или За мою сами... жизнь... Или За мою брать. жизнь тысяч двадцать пролечились. И я всем-всем говорю, собирайте сами травы. У вас есть или дачи, или деревни, или знакомые, или друзья. Уделяйте себе, если вы хотите, быть здоровыми. Yes, yes, yes. Вот. И поезжайте. Но соберите себе, ну, двадцать трав. Ну, они, мы не знаем, Крапи да? mm. Крапиву знаете? Лопу mm. знаете? Спарыш mm, знаете? Зверобой знаете? Ну, что знаете, то и соберите. Но могу ли я? Собрать для тысячи тысячи. Конечно. У меня, не было, у меня однокомнатная квартира, мне приходит священники, и говорят, да у вас не квартира, а пещера. Во-первых, мне полтыщи, больше, наверное, полтысячи книг. А во-вторых, у меня до, до потолка вот так мешки okay. травы. И у меня вот такой узкий проход, и моя кроватка маленькая. Вот так, я живу. Okay. Мне все говорят, ну как вы живете, у вас тесно, у вас холодно, у меня холодно всегда. А я привыкла. Да слава богу, что мне надо. А можно вот как бы хоть так и надо консультироваться? Может, телефон ваше лет? Да, конечно. Координаты какие-то. 731? Сейчас подождите. 731, угу. 6087. Домашний телефон? Домашний, да. Вы же в Москве живете, да? Я в Москве, где солнце, знаете. Но У нас там храм преображения и летняя резиденция святейшего. Uh -huh. У нас там бачка-то лежит Это сейчас. у вас приходской храм, да? Да. Uh -huh. Сейчас он рас... у нас расстроился. Небольшой давно. Давно. Сейчас еще строит на 1400 человек храм. То а есть по иммунитету, сейчас ученые нашли траву такой, лафант Анисовый или Мафант Тибетский, сейчас подводники все берут, он радиацию выводит замечательную. Мы пытались вырастить вот здесь. Вот, его старое название говорили, значит, значит, значит, значит, значит, значит Вы знаете, радиация выводит зерна винограда. Вот вы съели виноград, а зерновки не выбрасываете. 50 грамм на водке вы стоите. Все составляющие радиации, там стронцы, йоты и так далее, все выводит. Вот а после... зеленый чай вот, тоже имеет говорят свойство выводить какие-то тяжелые металлы. Правда? Не могу сказать. Mm -hmm. Ну, у меня много трав, которые не будет. Все, все, все из mm -hmm. Я вот эти были после Чернобыля, очень много детей были, щитовидки у них. Они дышали традиционно. Mm -hmm. И вот я им эти настойки Щитовидная железа, может? Что-то еще от mm -hmm. А, щитовидка. Взгляды. Это значит так. Бывает два вида. Повышенный щитовиде. Да, повышенные. Значит, гиперфункция и гипофункция. Mm. Гипофункция, когда не хватает иодистых веществ. Mm. Я даю траву, которая богата иодистыми веществами. У меня есть книга такая. «Почему травы лечат?» Огромная книга там. На локу, ну вот, и я там беру, вот, открываю, и каждая травку с... mm. сколько микроэлементов, сколько всего имеет. Так вот, значит, гипофункция – недостаток и иодистых веществ. А гиперфункция Избыток. Это избыток. Это на почечнике выделяют такое химическое вещество, от которых вот страдает и поджелудочное тоже, да. и... Вот при повышенной что-то? Я делаю успокаивающий сбор. Да. Есть такой трав, дурнишник. Все успокаивающие, которые вы записали, да. плюс дурнишник, потом рябина. Плоды, да? Сухая рябина. Ага. Красная рябина. Ага. Да. Сейчас можно посмотреть. Один. Вот а вам надо еще, наверное, вот... Если мужчины он, страдают от статит, простатит, статит, да, частенько встречается. 70% мужчин с простатитами. Вспомни название. Финкинг, не наноколозный. это старое название это фантаниса. Финкинг, не наноколозный. Сильно повышает ему Он в основном там где-то надо где на где востоке. Вы знаете, сейчас наши увлекаются то тибетской, нет, то китайской, то ну, у вот нас своих травм, да. А я же сказала, что господь где только человек вот родился он и заболел, и если у него участка земли, вот, вот пойди и, и поклонись. Вот я вам не рассказала еще сныть. Тоже сорняк, знаете? Химический состав сныти такой, как наш кровь. Почему сирофим-сирофский 40 дней питания. Потом еще тоже сорняк в юног. Знаете, на огородах. белую Лечит рак, раны заживает, кровь останавливает. И еще вот макрицы есть тоже сорняк на огороде. Укрепляет мышцы сердца старых людей вот это макрица, Ее надо... Вот, она и сейчас еще. Есть, есть, есть, да. да, да. Вот ее надо в салаты. Прям свежую, помыл и в салат. Да, да. Установил. Чем больше сорняки под ногами, тем они полезны. Вот я могу перечислять, ну, вокруг. Я вообще знаю 200 съедобных трав. Я, у меня ученик, фе, этот отец Феодосий, в Оптиной пустыне. Вы знаете, кто у бачки или делали операцию? Не знаете? Слушай, сейчас он о, вот недавно о, после удачного да, операции делал. Он лечился много лет, я его лечила легкие слабой. Я им давала алойка горе мед. А Он посылал тедопил. Вот. Что-то ектягивая мысли. По простатиту вы хотели сказать, какие сборы. Да, простатиты. Да. Так вот я хочу сказать, что чем больше сорняки, Тема непонятная. Mm -hmm. все по Во-первых, надо всем купить на рынках. Продается семена тыквы беленькие. Их mm -hmm. надо съедать 20 штук. Беленькую шелуху а, выверсить, а там зеленая пленочка. Mm -hmm. И вот вылетать по 20 штук. Очень хорошо, у меня много священники, так в карманах их носит. Это что? чего? От простатита. Так простатита. семечки просто. Из да. него делает теквиол. Это теквиол делают. Да, да, да. текви. Она говорит именно вот эту тунику, короче. Нет, вместе с орехом. Нет, не зеленый, вместе с зеленой пленочкой. Просто и да. Да. да. Теперь очень хорошо пролечивает лещина наш. Наш орех, Круг, да, кругленький, маленький, лещин называется. Ну, Типа фундука, да, вот у нас mm -hmm. его полно там растет. Вот. Mm -hmm. Его листья удивительно пролечивают простатит. А Значит, вот простатит бывает или инфекционный, И но чаще всего это. простойный. А как сбор сделать вот из этих, даже из листьев? Вот, я вам запишу от простатита. Лист лещины, лист березы, лист брусники, грушанка, если как... Нежные беленькие цветочки наподобие подруге Записали, да? Угу. Толокнянка, шалфей, поддорожник, бояшник, солома овса, зимолюбка зантичная, спореж. Дальше, и корни. Корни петрушки, курия валерьяны, аира, а да, еще травы, хвощ полевой ромашка, манжетка, чистотел, зверобой, пустырник, крапива, тысячелистник и золотарник. Ну, а вот пить так, как вот по рекомендации. Хотели mm -hmm. от пищевых травм, правда, которые во время. Всяких... Да, при голодных В голодных временах. Чего? Во время голода что мы умеете? Да, что вы умеете? Во время голода у меня есть вот такая книга Сорные растения. Я вот должна вам принести и всем рассказать, записать. Ну, вот на первое время выжить. Ну, на первое время, ну, во-первых, лебеда мы ели, лебеду, она богата белками. Mm -hmm. Манже, вот манжетка. Вот как еще, вы что или что-то? Листья, листья, салаты, салаты, салаты, да. Корни я собираю, 25 корней, они все съедобные. Как и А что, что это за корни, вы скажите? Ну я же вам сказала, корни парея, А, полия. Это, то есть, этот, Корни вот. лопуха. Корни лопуха, парея. Да, корни девисила, корни аира. И очень много корней я собираю. А пищевые, да, я вам запишу. Вот, значит, я вспомнила, я говорю, что в Оптино пустыне есть у меня ученик, там был Федор, и почетцов с а сейчас там Феодосий. И вот он все чаи, он уже три года учится, все чаи делает из Корни, с, вот постом, все супы делает с корнями лопуха. Ему священник говорит, отец Феодосий, Суп-то с грибами, а где грибы? Он сказал, не с грибами, а с корнем лопуха. Да, похоже. Так что я вам принесу книги, и вы запишите на все. Федоровна, можно спросить, вот суставы ног. Как на службе стоишь? Это мочегонные, да, вот эти суставы. Это мочегонные, да? Это вот я вам сказал, чуть ли, и это все соли там стиду. И вот надо мочевонные травы попить, и потихоньку будет выводиться, выводиться. Mm -hmm. Мне был один водитель, его двое водителей автобуса, молодой мужчина 40 лет, его привели. Не, не, не мог сам к нему ходить. ходить. Вот, на инвалидности. Вот я ему давала э, сбор. Он трапил 4 месяца. И главное, я бы так не запомнила, больных уже. Вот он вошел, как прыгнет ухода. Я что, что? я не спугалась, что вы прыгаете? он говорит, вы видите, какой? Я говорю, какой вы. А помните, я какой был? Мне вот теперь я хожу и работаю. Четыре месяца он пропил. Он сказал, у меня килограмм солей вышло. Вот мочился он в горшочек, и прям вот такой слой со, соли был. Вот, Почки-то бывают. Пил не фрит, нефрит. А вот есть некроз тканей тоже а? еще бывает, некроз тканей вот, со льва тоже, у нее все вот, никакие врачи ему не помогают, что-то вот, операции, говорят, надо не делать, некроз ткани отмирает, отмирает, отмирает это, Но это кровоснабжение капилляры да, вот, да, как да, раз. Да, прямо вот здесь где-то на ладони, как-то вот здесь вот, ночевую костью вот. Ну что могут сделать врачи, какой операции? Mm -hmm. Просто удалить ткань. Там страшно. Они хотят даже менять кости, что-то ему там да? заменят. Там, вот, это вот. Помилуй Господь. Это, наверное, связано именно с забитостью вот. холестерин ну, да. Конечно. Приехать, ну. Забит у него или или Ведь нечисть какой, я вам сказала, ну, сколько вечно, много так. всего. Ну, Может быть, матушка, ему надо а потом и сердце. Может быть, у сердца недостаточно... Вы Бывает сердце слабенькое. Сердце, может, так это не значит, что если он крупный, наоборот, сердце тяжело. Ну, да, то, то, то, вот сердце у нас такое, какой кулак. Вот у меня вот такое сердце, а у вас вот такое. А вот, у ну, того мужчины большое сердце. Но это не значит, что оно сильное. Mm -hmm. Оно тоже может загрязненное. А потом вес лишний. Сердце надо, лишний вес есть 20 килограмм носят, 30 килограмм, а 10 килограмм, 5 килограмм почти все носят. А сердце надо пропитать, это, типа, лишних там 10 килограмм. все, каждую клеточку пропитать, вычистить, крови снабдить. Поэтому полнота она Интуй. надо а вот избавлять. Аллергические заболевания, аллергические. Вот человек. Вот кстати. Ведь не все могут, допустим, травы принимать. У кого аллергия, что делают? Вот у них на траву аллергия. Как вот им? Когда Столкнулись вы такие, с на траву аллергии? То я им не даю 15 трав, а я им говорю вот так попейте, вот 5 трав. И одну попейте, вторую, и третью. А. У меня такие бывают тяжелые аллергические. И они из этих 5 трав, ну, скажем, 2 не переносят, а три переносят. А, а вообще аллергии чаще всего бывает от, от того, что слабые аллергии. Я вот аллергических спрашивать, спрашиваю, до тех пор, пока я его не узнаю, в каком же состоянии. Вот вчера был парень молодой, аллергия. На, я спрашиваю на, вот на цветение, на пищу, на все. Спрашивала, спрашивала, наконец узнала, что, оказывается, у него была астма. Вот чаще всего аллергия бывает от того, что за, зашлакованный легкий. Вот у него был когда-то, 10-15 лет назад. Воспаление легких. Но, а, видимо, всегда остаются какие-то явления. И прошло 10 лет, они у него, вот он остыл или на, на, это, свои легкие насытил этими телезией. Я ему сказала, что легкие страдают от того, что в них вот там вот у нас две доли легких, брончальная трубка, и она развивается на мид. Тысячу-тысячу, как. Альвиолы легкие, альвеолы. да. И их там столько, как кронодеревья, вот Точно такие, как легкие у нас, как кронодеревья. Потому что они нам дают вот, да, кислород и дышат. И вот эти альвеолы забиваются, забиваются слизью, слизью. И вот часто начинается броншить кашель сухой. А мокрота не выходит. Я вот даю легочный сбор, это. и они начинают макроты идти. Мокрот. И бывает даже эти астматики, бывает даже они не. Ну, это не что вы говорили, математика там и прочее. Сосновый легочный сбор. Да, да легочный я сбор, делаю. Вот надо всегда узнать о легких? И тогда не будет а о Вот шахтер, у шахтеров обычно силикоз такая болезнь легкие загораются пылью, это на домбасе, вот там, вот, там Донбассе, вот, вот, вот, может быть тоже подходит -то таким образом. Можно, Есть профессиональные заболевания. Да, -за этого, вот Уильям Борословы был батюшка Петр, не, не, не был никто. Он первый, один из первых начал восстанавливать монастырь. И на носилках в горьбах. И у него легкие Изрежка. настолько запылились. Да, да, да. Вот. И я его брела в Крым. Вот там, где форос, не были в Крыму, да? Были. Да. Там есть еще вот, как называется, внизу там, где форос. В общем, там а легочный санаторий. Семинист, нет, не семенис. И вот он побыл месяц, в горы ходил, купался. Он вообще вот сколько там служил, у него забитый легкий, он не мог служить, он только исповедовал. Вот, два раза я его крем брала, в горы ходил, почистился, и сейчас, слава Богу, а и Петр, и Петр и там, и не и знаете, такой датчик, как вы, да, вот силикозным надо будет поехать в Крым, это наша здравница, нет лучшего, там специально, там одних, одних сортов хвои, сосны, девять сортов сосна, крымская сосна такая, сосна такая, и вот, с -с -семьи вот где, там много санаторий, санаторий семьи и там... С легким нагнем туда поехать. Может, в путевку или самому побывать там раза два. Ну и, конечно, левочные копить обязательно. Ирина Федоровна, а вот сейчас нагрузка на глаза. Сейчас перед компьютером читают много. То есть такое уже эпоха чтений компьютера вот на глаза. 100. Да знаю, он 40 лет, все дети в очках и все с глазами научаются. Я сама мучусь глазами, я сейчас вам скажу. Попала мне Саинка, я пошла в нашу поликлинику. Меня не записали, у меня нет ни карточки, нет полиса, надо полис. Пошла к глазному врачу и говорит, достаньте мне, пожалуйста, Саинку. Я не могу достать. Она мне говорит, давайте карточку и полис. Я говорю, нет у меня. Как нету? Я говорю, нет, я не хожу к врачам. Она мне начала ругать. Вы что мне лапшу на уши вешаете? Вам 80 лет, и вы не ходили к врачам? Скажите, что. Зачем ботесь? Скажите, что потеряли. Я говорю, я не потеряла, я не брала, я не хожу к врачам. Вот. Никогда не была в жизни у врача. Я говорю, вот достаньте мне, пожалуйста. Я, говорю, я сама лечу травы, поэтому мне не... не... необходимости к врачам ходить. И вот она со злом посадила меня и нажала. Вы... Вот ваша саринка. И поранил мне рыбовицу. И вот он мне теперь слезится. Я встала и говорю, вот видите вы, пять минут меня рвали, одну секунду вы взяли. Я говорю, не успели вам чисто, по-доброму, по-человечески, легче вот, сделать, добрые дела, или вам это нужно, карточка какая-то там, полистать. Так что вот я не буду осуждать врачей, я каюсь всегда, да. Но вот такие, один раз мне пришлось в жизнь, Теперь, значит, есть очанка, есть вот так, очанка. Так, так и называется очанка. Отч так и называется оч очанка. Я была в Пскове, там есть, не были в Пскове, там, Что где это? 12 источников и да, гора да, да. такая. А, хорошая там И этот из Босков. да? Очанка там растет, вся гора. Mm -hmm. Mm -hmm. И там снят сня, женские монастырь, там батюшка Гермоген. И он сказал, приезжайте... Но я не попала в этом году туда. А вообще я. А, нет, я была. У меня бачка там, Андаян, тоже лет 15 я его лечила. Знаете, батюшка Андаяна. Он отчитывал. Он у вас когда-то был. Потом его туда перевели. Я туда ездила к нему раньше часто. Сейчас он уже старенький, не отчитывает, только монашество принимает. Ну, вот я недавно было три месяца назад. Молчанку я не собрала. Так вот, надо, значит, есть такая сейчас толстая книга «Божья аптека». Не видели? Видели. Купите себе «Божью аптеку». А -а -а. И там очень много рецептов о, о глазах. Там, значит, латачанка, потом э, крапивы с шиповником пьют, потом мед прикипятить с водичкой закапывать, прополис там, прополис очень хорошо помогает. Там очень много э, рецептов в народной медицине. Я всего не запомнила. У меня есть эта книга. Запомните, большая книга «Божья аптека». А еще вопрос. Вот, а есть такие заболевания спины, грыжи. Вот, Спину, грыжи на, на позвоночник. Позвоночные а? грыжи, да. Чисто вот, Никогда спартнение. не делайте операции. Сколько делают операции, люди страдают. А грыжи. это же если заболевание прогрессирует, грыжа продолжает расти. Даже это, еще... тоже пролечивает с это тоже все пролечивается травмой. Это тоже... Грыжа, что такое? Это на, наросты такие, водянистые. Ну вот да. эти... Так а как, чем пролечивается? Пролечивается мочеводными травами. Мочеводными? Да. И потом я еще даю обязательно вот, противовоспалительные. Раз Но ну, у меня есть, сейчас нет ценой. Угу. Лечится. Все лечится. Абсолютно а вот все лечится. А что уходит них? травы какие вот лучше? воспалительный процесс уменьшает. Кишечный сбор. лишник ромашка, поддорожник, календула, буковица. Их очень много. То, что у нас под новано. Вот при, по нему, нем целый отдых я вот это сегодня читала в этом храме, в Троицком храме, где Владыка Серафим, там, там ламки поставили в храм, человек ссорный был. И все мы хотите не болеть, вот срочно или сами, или дети, или друзей попросить, и поезжайте, пока земля не замерзла, накопайте себе корень. Вот вид, корень лопуха, корень фури и корень одуванчика. И они пролечат 100 заболеваний. Надо бы еще практическое занятие с вами С выездом. Вы поверите, батюшка, позавчера я ездила в Заводнинск. Там три километра надо пройти. И я собрал целый рюкзак. Ромашка цветет. Ромашка цветет. Вот Сейчас бы зашли ко мне. Я все расстелила. Никогда такого не было. Обычно вот на покров. На, а, на вот тебе выпадает а, снег. И вот я октябрь всегда копал корни, уже мороз был, снег, руки мне меня мерзли. А сейчас нет мороза, земля талая. И сейчас можно собрать эти корни. Они сейчас самые полезные. Вот осень, Лопух, осень все да. угу. Вот осень, когда все замирает, каждое дерево, вот, желуди падают, береза сыпят, березки, и каждая травка Цепят, сыпят, цепит семена на землю. И вот покрывается снегом земля, да? И каждое зернышко, вот как я, каждое, начинает работать. Они трудятся. Вот из этого зернышка делает с корень. Потихоньку, потихоньку, корешок, корешок растет. И как только весна, как только, Боже, солнышко оттает земля, каждый корешочек, он уже из зернышка превратился в корень. А корень бывает... Если вот так и землю разрезать, там целый мир корней. Да. Вот. И они начинают спускать свои листочки, цветочки. Вот. вообще мир Божий настолько интересный, настолько он пронизан благодатью. Вот почему говорят, поезжайте хоть ну, на два дня. Каждый день, каждый энергию нам дает, спокойствие нам дает. Ну, я не знаю, вот. Люди приезжают, и вот раньше мы даже ездили, отдохнут за два, и легко про неделю проходит, и они ждут субботы, субботу, воскресенье, чтобы поехать. Сейчас, сейчас людям нужно, особенно молодежь, удовольствие, удовольствие. Компьютер, удовольствие, телевизор, дискотеки, пьянка, О, как наркомания, онлайн. алкоголь, эти как, казино, клубы всякие. И вот я им рассказываю, что надо поехать на, на природу. Нет, им там скучно. Они не воспринимают. Может, еще вот ядовитые травы нам скажете, какие самые такие? с Которыми мы, осторожно, да. Чтобы мы не перепутали еще. Ну, как вам сказать, чтобы вы не перепутали, вам их надо видеть, знать. Я вам привезу в следующий раз, у меня буклеты есть, вот такие величины, эти травы. И вы посмотрите их. Там, ну хоть тревер... основные? Мы ну, может знаем какие да. хоть знаем. Основные, вот, как сейчас многие, болеголов, аконит, дурман. Так их не знаешь. дурман ты не знаете? Он, не у него большая белая стрелка, а семена у него крылые и колючие. А вот этот, который из Америки Милина. привезли, как он называется он вообще в пользу идет куда-нибудь? Кто? Нет, из Америки вот это. это везде растет зонтик, вот эти здоровые. Нет, большие. Борщ, борщ, Никуда не идет. Поляки нам завезли жука. Ведь раньше понятия никто не имел колорадский жук. А японцы нам завезли вот этот большой. Когда он цветет, попадает если. Пожигает. Он никуда он не исходил. хуже, чем от, от огня не зарывает. Ага. Никуда он не идет. Ага. Вот нам как будто завезли для скотины силы сделать. А, а у нас скотины нет. Умылось. А каждое дерево 200 240 семян высевает. Ага. Вот если бы у нас был хозяин, их надо сразу косить, косить, не допускать. Он заполонит все поля. А вот сейчас дорога уже, уже заросла. Ага. Я, я ездил, я знаю. Ага. Я ездил в Скор. вы поверите, 800 километров проехала, на машине я еду, я сосчитала 4 поля, все, за, все за, с, да, запущено, место запущено, все. А вот в Беларуси было. Вы все а? там все занято, там все, все, там ни клочка не видел земля, Пуская, вот у них батька-то да. эта хорошая, и, и... Все засевает, очень много это. техники на полях. Большие пенсии у них к старым людям. Совсем другое дело. А у нас мерзкое за запустение. У нас, у нас 138 тысяч деревень. А из них 27 тысяч вымирающиеся. Уже, вымирающие. скоро кладбище превращается. Инфидоров, а вот я, Федор, еще с зубами проблема что здесь способствует и что, что может помочь. Вы... да? А Вы говорили, как это вот Так, помогать? я говорила, во-первых, можно прополисом. Прополисом. Прополис. Да. Можете в аптеку купить 20% А можете там, где мед продают, такие комочки прополису. 30 продавим, грамм надо да, на четвертинку спирта. Он в спирте только выцеливается. И полоскать да. очень хорошо. Ну еще вот эти лопухи, я вам сказала, семена вот сейчас-то. которые да, вот, а, вот эти Да. Угу. Прям возьмите вот горсть большую, два стакана залейте, и пускай два часа настоится, процедите через два слоя моря и полоскайте. И кориез, и кровоточивость и десен, и флюс, все снимает. Угу. Из зуба когда шатаются, полоскайте, Недельку. Все, пройдет, у вас зуба. Вам да. просто нужно школу открывать. Или книгу какую-то писать. Книгу. Книгу, чтобы все знания ваши зафиксировали. Книгу мне некогда писать. Да. Ну, ну, хотя бы ну, фильм можно вот, сделать. Ну, ну, ну, ну, ну, ну, вот я ну, была на значит, поле, на полех обучить. Да. Там, ну, а вот я вам сказала, где этот президентский центр. Там, там генералы, из Думы все. И вот я в прошлом. А, вот это то Олег Ефимович. И я в прошлом году поздно, и они теперь вот ноют, чтобы я приехала и их в поле повела, чтобы они познали. Я в Крым уехала, я только недавно с Крым приехала. У меня вот это, я <таспь> царев такой есть, Борис Иванович, он собирает, он уже несколько книг написал, очень интересный человек, такой увлекающий. А да и нашей религии. Вот мы поехали в Крым, мы 14 монастырей объединены. Бахчисарай, Чесанес, Интермент, Магук, Алеандра были в этом тополоке, где вот этот сейчас Михаил Овченеков, который был у Бога. Вот, знаете, да? Он потом Господь вернул назад. Недавно он был мертв, попал, и Господь ему сказал. Вернись и служи. И вот я, я у него исповедовалась, у нее прямо тепло идет. В Тополевки. Mm. Это где Старый Крым? Mm. Недалеко от Феодосии. Вот. И мы про проехали по всему Крыму. Вот, 14 мой мы приехали. Вот он пишет, он будет тоже писать книгу, Он уже много книг написал. Он вот так. У нее большие аппараты. Вот с этим не знакомы, такой есть, академик. Савельев Дерябин, он тоже супер. у него на даче Дерябин Александр. да как же, я его давно знаю. Он взял труды к этому, своего Караваева. Караваева. Он еще давно был у меня на лекции, а потом он и изобрел для скотины какой-то я забыла. Ну, ну юлатон там. Кстати. Да, да, юлатон. вот. И ему в теплом стане, он вылечил кору, там, дали квартиру. А теперь вот он встал, Чуть ли не профессор. Наверное, профессор. Академик. Академик. Ну вот. А, вот был еще академик. Я знаю. Вы знаете, был еще и Ефремов. Такой, не знаю, да? Тоже. Он был врач простой. Он меня приз... приглашал. Однажды я была у него, а у него на, на веранде посылки Собирянской области. После Чернобыля. Я не могу сказать, зачем же вы... Это? Там же радиационные травы, нельзя да -да -да. ни в коем случае. Он так замял, ну вот. И вот он очень большие деньги брал. И вот ушел из жизни. Последний раз я была у него, он построил жаловичную большую, большую дачу. Я пришла, он сидит на кровати, как у него, одеяло. Он говорит, вот не пришлось нам с вами работать. Я говорю, ну поправляйте, самое главное. И вот он ушел. Вот знаете, что я всю жизнь больных принимаю. У меня нет ни дач богатой, ни машин, ничего. Но мне не... что мне надо? Я Но как тоже, птица. Тоже я время только время. весна, я улетаю, как вот пчела тает. И на, на, на горах ночую. И на сосне ночую. Вот Магаданья была там, запоздала. А там нельзя, там вечная мерзлота, на земле нельзя. Uh -huh. Или легкие, или сразу простую. Я залезла на сосну, на пихту. Пихты там много. Привязала себя и спала. И, и на чердака, где угодно могу спать. А на Кавказе один, один раз за, за это, пошел неожиданный дождик, туман, и нет дорог, я не вижу. Я тогда под куст за, зашла. Положила, рюкзак на него легла, и так все жилось, думаю, и Николай Иванович, он мне помогает везде и все. Это такой помощник. Если бы вы знали, как я поехала к нему в это, к его мощам, бай у меня денег ни копейки не было. Нет священники из Даниловского монастыря, говорит, поехали. Я говорю, да у меня денег-то, совсем нету. Ну ладно, мы прошение напишем святейшему, я святейшему тоже лечила. И за счет патриархии я полетела. У меня не было визы, у меня не было денег. Я села в самолет и думаю, ну как я лечу во сне, на его. Вот, и там все покупали подарки, зимой мы были, в бае летали. А я купила только вот такие есть открыточки «Иисус Христос». Вот так смотрит, а повернешь немного и, и на плащаницы. Видели такое, нет? Да, да, да, Вот я таких накупила. И батькам раздавала. Так вот, на Кавказе я там заблудилась, потому что дождь пошел туман. Легла под куст. Помолилась Николаю угодничку. Сразу уснула. Утром встала рано. Смотрю, мой куст белым цветом расцвел. Вы знаете, вот видите, чудеса. И там я увидела дорогу, все. Но я вам, если бы рассказывала, я сначала с медведями, с волками, с кабанами. Опасные. Нет, не опасно. Ну так вот, если вот, где гелинджик, там есть горячие ключи, там много на наборы. Ходил... Не так... Нет, он, они они не трогают, если их не тронешь. Ну, да. Я когда увидела, пошла за ихи, вот там седобные ихи. Смотрю они там, я испугалась и потом пошла домой, взяла ведро и, и железку, Ступай. стучу, чтобы они разбежались. Они разбежались. И так я два дня ходила, а потом я вижу они там едят И я не стал стучать, стал собирать орехи. Они все ближе, ближе, ближе. Они мне не стали бояться, и я их не стал бояться. Я под одним деревом собираю. Было молодое дерево и крупное орехо. да. Да. А когда они устали, близко их трое было, молодых этих кабанов. Близко стали. Я ему говорю, собирайте все орехи, все ваше, а мое не трогайте. И вы знаете, вот я вам как перед Богом говорю, я утром иду. Все почистили, они равно подъедают. А мои еще они не едят. Ой, я много встречалась. Все живое любит доброту. Ну они вас видят, лесной житель. Как лесной житель, как свой. Я любую собаку, любая собака, хоть вот с цепи сорвется, я встанусь и говорю. Надо всегда спокойно сказать. Я говорю, я иду домой. Я иду гулять. Пойдем гулять. Они чувствуют, что я зла им не делаю. Я гулять. И спокойно пошла. И многие к гуляют. Многие даже за мной идут. Ну. А так что надо только просто доброту проявить. А Больше с ничего. с медведем тоже а? встречались. С медведем, да. Но в Магадане там сопки. И там рваный камень. Не круглые такие, а рваный. И вот там огромные кусты черной самородины. Я уже к вечеру делала. Собираю черную самородину. Остановил, смотрю, куст шевелится. Думаю, почему? Вот так посмотрела, голова медведя. Он тоже с этого куста собирается самородину. Но он не унюхал меня, потому что ветер на меня. Но я испугалась, его не испугалась. Побежала, а он за мной побежал. А я их не боюсь, медведя. Я знаю, у них когда они сытые, вот там брусники, знаете, пометы, прям пол ведра, они не тронут. Но он побежал из любопытства. Вот. Тогда я сняла куртку свою, и вот, нюхай ее там. И он там задержался. А я сбежала вниз. Ну, конечно, поранил ноги, прям у меня кожа сильная. Я взошла, а там горные ли, холодный. холодные, холодные. Прям в эту горную, чтобы кровь остановить в ногу. Оторвала рукава, завязала. Нет, они не тот опасный, знаете кто? Подранец. Когда стреляют, ну или да. не застрелили, и он не лег спать, а не надо спать. Вот это опасно. Любой подранок. Любой опасный. подранок, да. Вот это надо бояться. Я такой подранка видела, седой, я испугалась. А так, я наблюдала за медведем, у меня есть фотографии. Я видела, как пистунья. Медведь сама не воспитывает медвежат. Пистунья воспитывает его. Вот я, у меня есть фотография, она берет эту медюжинку и в воду, чтобы он учился плавать. А ему холодно, он вот так отрекается, вылезет, она опять его. У меня есть такие фотографии. Нет, не страшно, они не тронут, они сытые медведи. Вот под только страшный. Вы mm -hmm. меня простите, я как... Нет, все Много. Много, говорю, еще я еще каюсь еще всегда. Важно, а. Еще важно заметить, все-таки, если это вот конец лекции, то что сегодня праздник как раз ваших небесных покровителей, всех соборных mm -hmm. святых без бессребренников. Поэтому, mm -hmm. конечно, это просто знаменательная такая встреча mm -hmm. что вас благоприятного mm -hmm. Сергия, Господь спадал mm -hmm. yeah. первую я, лекцию Мои лекцию. два покровителя, Привал... Николай Годничек. Да. Я и по горам хожу, я никого не боюсь, всегда с Николаем Вольничком. Я не буду вам рассказывать, какие чудеса он вот со мной были, из гор летела, и, и я всегда цела осталась. И с медведем, совсем всеми встречалась, я всегда жива. У меня Николай Вольничка сохранил. А, я, а, нико, а Пантелейон Исцелитель, я всегда у него прошу ученичество, прошу милосердие, чтобы он помолился дать мне... Силы, чтобы я помогала людям, я молюсь им. Потому что он в 4 веке 700 трав знал уже, в 4 веке. И когда он шел, все травки наклоняли головки и кланялись ему в И Агип, Агип еще очень хороший такой молитвенник, и он леченник. Да, Агипа. Агипа. Как Агип не гип заведение. Киевский. тоже ага очень хороший. Очень хороший. Спасибо, Господи. Вы мне простите я... за слов, я, я как раз. Как раз тут тоже заканчивается. Ну ладно. Так, в следующий раз Господь даст. Я вам привезу значит растения. Вот наглядно, чтобы вам mm. будете познавать. Я уверена, что вы 50 трав знаете. Начиная О, с крапиви, клевера и так далее. Ну, если не может что-то дать. Так, да. и еще вам привезу книгу, и вы запишите, какие съедобные да. растения на всякий случай. Да, Потому время что, время. знаете, что я хочу сказать? Вот бачка Валерьян сказал, Москву так настроили. знаете угу. да? Кречеток, да? да? да. Он тоже четыре да. домика купил себе в этом вязание в Шадском районе. Он сказал, что... Наши все водохранилища, четыре, Можаевской, Истинской, другие. Сейчас понизились на полметра. Москва-то строит, строит, строит. И что вот скоро идет день, будут по Москве давать по часам воды Потом я, ну, Господь, наверное... Сейчас ведь глобальное потепление, поэтому угу. надо обязательно знать растения. Они не до последнего будут питать человека. Угу. Вот все... Огородные, они нежные, их надо поливать, ухаживать за ними. Насколько... А они а дикие? стойкие, дикие, стойкие. Да. да. И их, на них можно надеяться. Донец... А? Донецкий старик засинов сказал, у нас останутся только трава. А в Покрепсиси есть такое замечание, что там Господь одному ангелу, которому изливал чашу гнила на землю, он сказал, травы не вреди. Так что это тоже такой интересный момент. Жизнь на, на земле началась с зеленого листа. Короче. Оптимиализм так сказал. А еще я вам давайте одну секунду прочитаю и все. Сейчас. Вот, растения имеют великое качество, реально излечивает больных. Считаю чистым вайферством продолжать болеть, потому что среди стольких болезней на которые ссылаются люди, нет ни одной, которая бы не излечила, бы полностью травами 20 сортов. Это Жан-Жак Русон сказал. Варвар сейчас болеть, когда нет, 20 сортов, средства. излечить все болезни. Нет. Помолимся.